Восьмая часть решения задачи D17. Мы составили уравнение кинетостатики основные. То есть мы взяли вот эти три уравнения проекции суммы сил на оси Х плюс эффективная сила инерции. Вот эти три уравнения проекции моментов всех сил на Х плюс момент этих сил инерции. Ну, у нас появились значит, вот то, что я говорил в третьем шаге. Нам нужно вычислить еще некоторые характеристики, которые появились. Во-первых, геометрически они связаны там с положением центров масс нашей системы и инертные характеристики, которые мы тоже в общем-то, еще не вычисляли. Как это делается? Вот, в частности, мы здесь составляя вот эти уравнения. Вот здесь в уравнении в проекции на ось Х у нас всплыло расстояние от c, То есть, вот это расстояние О, вот оси, вот этой стержня, ОО 1 насажен наш цилиндр с вырезанным конусом. Вот центр масс его образовался. Вот этот центр масс фактически у нас и фигурирует везде во всех этих уравнениях. То есть вот определение положения радиуса центра масс. Как оно делается? Ну делается оно очень просто. Я напоминаю, используются стандартные формулы для что определение центра масс механической системы. У нас система состоит фактически из двух точек. У нас, я говорю, мы определяем всю массу цилиндра, мы помещаем в центр масс цилиндра, он находится в середине высоты цилиндра и в оси центральной. А у конуса весь, вся масса сосредоточена в точке, что на расстоянии четвертой высоты от основания. То есть здесь вот, значит, у нас на половине высоты и здесь на половине-половине от высоты. То есть на 1 четвертой от высоты расположен весь конус. То есть у нас вот, такие, вот такая задачка. И мы применяем вот фо формулы для положения центра массы. Значит, в частности, ну, во-первых, масса. Да. Давайте определимся с массами. Значит, Масса наша чему равна? Она состоит из массы цилиндра минус масса конуса. При этом у нас масса цилиндра, напоминаю, у нас была равна чему? S основания на H. Я даже не буду переходить. Ну, извиняюсь, здесь у нас H маленькая. А масса конуса, соответственно, в три раза меньше. S основания на H. То есть она равна 1 трети от массы цилиндра. Подставляя сюда, мы получим, что масса цилиндра минус 1 третья масса цилиндра мы получим что масса цилиндра равна что 3 вторым. масса сплошного цилиндра была бы в полтора раза больше массы нашей величины и подставляя сюда мы получим что масса конуса равна что 1 третья от 3 вторых массы то есть равна 1 второй от нашей массы если бы мы подставляли там у нас было сколько 32 килограмма то здесь было бы 16 а здесь соответственно в 3 раза больше 48 Килограмм. Вот мы определили, что? Наши точки. Теперь, соответственно, положение центра масс. Вот здесь положение центра масс. Как бы мы его вычисляли? Не ну, очень просто. Я говорю, вот рассматриваю вот эту нашу задачку. Вот эта точка О1, естественно, от нее лучше все. Вот это наша высота, что? H заданная. Вот положение, что на половине цилиндра, а вот здесь на этой половине еще что центр конуса. Значит, наш центр масс будет вот где-то здесь. Как он будет вычисляться? Я говорю, радиус вектор этого центра масс был бы даже если бы мы взяли вот отсюда. То есть мы бы взяли О1С. То есть О1С вектор был бы равен значит, масса цилиндра умножить на О на радиус вектор Центромасса цилиндра плюс масса конуса. Массы... Стоп, извиняюсь, минус. У нас это тело вычет. У нас, напоминаю, вот это тело конус, цилиндр присутствует, а вот это тело у нас не добавляется, а вычитается из нашей системы. Поэтому минус МК, деленное на ОС на конусом это деленное на массу. Если я спроецирую на две оси, например, возьму вот ось, совпадающую с этим направлением, это у нас, кстати говоря, была ось, я забыл, z это, по-моему, или x -и. z это, по-моему, подвижная оси, то это фактически я напишу, могу все то же самое спроецировать просто в модулях. То есть, уравнение, которое там было, минус масса конуса, ОЦ конуса делить на массу. Я просто проецирую. Если я подставлю вот сюда вот эти даже выражения, даже не подставляю, то есть 3 вторых массы умножить. А ОЦ это у нас сколько будет? h пополам. Минус, значит, масса конуса. Это что у нас будет? 1? как его, масса конуса. Одна вторая масса цилиндра умножить. А его высота это что значит? 3 четвертых то есть Отстоит она, повторяю, на 1 четвертую от основания. Так. То есть 3 четвертых от противополого, от вершины конуса. Умножить на h, делить на m. Сокращаем m, h за скобку. И здесь будет 3 четвертых минус 3 восьмых. Это будет как раз 3 восьмых. Итак, вот это у нас будет что? Расстояние 3 восьмых от высоты. Вот это наше положение. Соответственно, определив вот это положение, мы определили вот это расстояние О1С. И у нас OC тоже О1 тоже дано. Мы определили всю длину ОС и соответственно мы определяем, что наши, наши характеристики. Напомню, у нас она всплыла вот ОС. То есть ОС мы определили из геометрии. ОЦ мы определили, видать авторы определяют где-то позже, но они должны были бы его определить. Вот они определяют ОЦ, все равно для вычисления моментов инерции необходимо знать положение центра тяжести. Ну, я бы сказал, что вот они ОЦ вычисляют, О1Ц вычисляют, точнее. Я бы сказал, что они как-то... А у нас что, было ОЦ дано? Нет. Я бы сказал, что нам ОЦ бы появился... Вот центр масс даже вот взять отсюда уже появился. Ну ладно, это порядок решения, не так важно. Итак, мы определили, значит, что вот это вот ОЦ. Теперь нам осталось определить, что масса мы тоже определили. Ну, Но масса, в общем-то, нам дана. Нам осталось определить вот эти инертные характеристики. Инертные характеристики тела. Они определяются вот здесь. Ну вот, с помощью теоремы Гюйгенса-Штейнера. То есть, вот наше тело, повторюсь, совершает вращение, что вокруг оси Z. Сначала авторы, и вот здесь, давайте я напишу здесь подробнее, то есть инертные характеристики мы будем определять. Итак, наше тело совершает вращение вокруг вот этой оси Z. Давайте это все вспомогательные оплатим. Вот наше тело, вот такой двузубец. У меня все время этот зуб как-то больше. То есть вот его центр масс. Мы его вычислили в положении. Вот теорема Гюргенса Штейнера позволяет что сделать? Если мы знаем вот этот центр масса, она позволяет, то есть если мы знаем И Z1, то она позволяет массу тела умножить на вот это расстояние. Это расстояние, кстати говоря, и есть наше что? YC. Мы его вычисляли. То есть, напоминаю, вот это наше расстояние, это и есть как раз Yc между вот этими двумя вертикальными. То есть умножить вот на это yc в квадрате, на квадрат расстояния, и мы получим момент инерции относительно нужной нам оси. То есть здесь главное, что вот эта ось проходит через центр массы. То есть предлагается вот просто вычислить, значит, что момент инерции тела относительно центральной оси, вот, вертикальной центральной оси, проходящей то есть, через центр массы. Вот наш вопрос теперь основной, потому что это мы уже вычислили, это нам дано и так далее. Но, соответственно, аналогично определять. То есть, и z у нас дано, потому что оно было дано вот здесь в уравнении, вот здесь оно вот дано и z, например. И так далее. Я говорю. Как его вычислять, соответственно? Ну вот, но я уже сказал, по теореме Гюгетса Штейнера, то есть, вот она применяется. То есть, вычисление и z сводится к вычислению главного момента. Это уже лучше. Главный момент, то есть момент, центральный момент, извиняюсь, то есть центральный момент, это всегда хорошо, потому что он проходит через центр масс. Но наши моменты инерции, которые заданы в таблицах, вот то, что я говорил в учебниках, можете посмотреть, они все заданы, вот, например, для они заданы не только для центральных, но и для главных осей. То есть это ось симметрии Z, то есть ось, вращения, э, ось, э, ось параллельно образующего цилиндра, то есть вот эта ось, и относительно оси X, и. То есть вот эти табличные данные, они даны вот относительно этих осей. А нам нужно относительно повернутой оси. То есть если бы мы вот здесь изобразили наши оси, вот, которые там изобразили, это было бы как раз что, ось... Вот это была бы наша ось Z, но мы ее раздаем Z. И, соответственно, в перпендикулярных направлениях бы образовались, что ось, оси Ita и ось си. Ну, давайте мы ее как-нибудь вот так изобразим. X. То есть, вот, эти, вот относительно этих трех осей нам даны наши моменты. А нам нужно вот относительно этой оси Z, которая, соответственно, повернута относительно этих осей. Напоминаю, эта ось перпендикулярна плоскости рисунка. То есть, все дело происходит. Вот эти три оси лежат в плоскости. YOZ. То есть они лежат вот в этой плоскости YOZ. YAZ там рассматриваем. То есть лежат вот в этой плоскости. А это ось перпендикулярна, ось к -Си. Но для этого у нас существует что? У нас существует вот эта формула. Вот эта формула она. Мы ее и. Применяем, я ее для этого и давал. Авторы вот то же самое говорят. Вот, применим теорему Гюйгенса-Штейнера. И что мы делаем, значит. От нужной нам оси и z мы переходим вот к этой оси, к вычислению этой оси. А вот эту ось и cz1 мы вычисляем как функцию вот по той формуле от вот этих, соответственно, от и x и y и x. Но в данном случае x и нас не так интересует. То есть мы фактически вот это нам дано табличное, мы по ним вычисляем вот эту. Момент инерции и по теореме Гюгенса Штейнера вот этот момент инерции. Ну давайте посмотрим. Так как альфа равно 90 градусам, ну я сказал, вот эта ось перпендикулярна плоскости рисунка, поэтому направляющий косинус, вот по этой формуле, вот по этой формуле, направляющий косинус вот этот косинус 90 равен нулю, Поэтому нам остается вычислить только. Вот эти две оси. Но ну, здесь сразу тоже скажу направляющие косинусы. Вот у этой оси с этой, это угол у нас 30 градусов. Это вот этот угол. А у этой, соответственно, плюс 90, 120 градусов. То есть, в этой формуле, значит, относительно оси X будет 30 градусов. Относительно оси 2 и это будет 120 градусов. Ну, вот эти косинусы, альфа, косинус, бета. И вот пошли дальнейшие у нас вычисления. То есть вот эта формула применяется. То есть наша задача вот такая теперь. Ну и теперь все, что нам нужно использовать что? Вот это, но повторюсь, это у нас формулы для отдельно цилиндра. Вот эта формула у нас отдельно для цилиндра. Вот эти формулы. И отдельно для Конуса. Причем для конуса они должны, должны, должны относительно вот этой, этих осей, проходящих через основание. Значит, мы применяем теорему Гюгенса-Штейнера для того, чтобы подняться в центр масс, то есть в центральную ось, вычислить и Cx, и CY. Потом мы что делаем? Мы применяем, повторяю, наше тело, представляет из себя, цилиндр минус конус. Значит, мы применяем, что момент инерции тела относительно какой-то оси. Если оно состоит из двух тел, значит, что? Оно равно из z1 плюс и z 2, ну плюс-минус. Если это вычет тела, если бы мы складывали два тела, мы бы прибавляли. Если мы вычитаем, мы отнимаем. В данном случае мы отнимаем из момента, соответственно, оси цилиндра, момента инерции цилиндра относительно, соответственно, оси, вычитаем момент инерции конуса относительно, соответственно, оси. То есть вот написано, вот эти, значит, момент инерции относительно, соответственных осей равен, что разности из цилиндра вычитаем момент инерции конуса. И дальше пошли, вот массы пошли здесь вычислять. Мы это вычислили уже и пораньше, но не важен порядок. Главное, что... Вот у 1С мы вычислили тоже. И пошел момент инерции цилиндра. Вот формула для момента инерции цилиндра, которая у нас дана. То есть R квадрат на 4 плюс H квадрат на 12. У нас она немного в другой форме дана. Вот R квадрат на 4 плюс 4,3. Одна двенадцатая от H квадрат. То есть, вот по этой формуле, как я говорил, рядом ряд переходов, вот таких из одной формулы в другую, чтобы в конечном счете, повторюсь, мы бы подошли, вот здесь мы вычисляем это все для что момента инерции и Z, для вот этого момента инерции. То есть, вычисляем и подставляем вот в эту формулу. То есть, мы вычисляем это, я говорю, вот с помощью таких переходов, подходим вот через... Теорему поворота относительно произвольных оси, на произвольный угол оси вращения. Теорема о переносе параллельно оси вращения. Мы переходим вот к этому моменту инерции. После того, как мы его вычислили, где он у нас в окончательном варианте. Вот это все вот эти вспомогательные вычисления. Говорю, мы танцуем значит, от, чего? от табличных значений конуса. То есть. От табличных значений табличных осей, табличная цилиндра и табличные конусы относительно соответственных осей. Там x, y, z, x, y, z, которые немного по-другому обозначены. Чаще всего это греческие. Это, соответственно, ксито, кси, зито и Ita и так далее. Наоборот, то, ита и зито. Кси это x, ита это y, и Zita это z. Вот, э, при переходе значит, от табличных переходим вот к произвольно или к параллельно, если они в разных осях теоремы Штейнера, переходим вот к, к этим осям, от этих осей переходим сюда, и произвольному наклоненным и дальше по теореме Штейнера сюда. Вот вычислив этот момент, мы переходим что вот к этому уравнению, мы можем вычислить что угловое ускорение. Раз мы вычислили угловое ускорение, повторюсь, омега нулевое нам дано, это равно ускоренное вращение. Соответственно, мы вычисляем угловую скорость омега. Таким образом, мы определили, что все характеристики, какие кинематические характеристики, мы на этом этапе мы все завершили. То есть, мы все знаем их направление, модули и омега, и эпсилон, и а, и сил инерции мы тоже знаем. Нам осталось просто определить, что моменты центробежные. То есть, вот эти центробежные моменты, Okay. Вот эти центробежные моменты нам осталось определить. Потому что в этих уравнениях, где они эти уравнения, напоминаю, фигурировали еще что. Какие уравнения? Вот они. Это мы вычислили осевой относительно оси Z. А вот у нас еще раз и два, вот эти два осевых. То есть два центробежных момента YZ и ZX. Но об этом в следующем фрагменте.